Здравствуйте, дорогие мои друзья. Иду кормить котов. Не простых котов, а бездомных. У меня тут, знаете, такой сарайчик возле забора. Темно, наверное. Велик стоит, всякие-всякие эти. И здесь у меня... Дело в том, что у меня собаки, и ну, котам тяжело проникнуть на территорию. Без риска подвергнуться... Опасностям. И поэтому, вот видите, вон кошачий след. Ходили здесь. Вчера еще были. Миска, миска пустая. Пустая мисочка. Все под ноль, смели. Здесь ходят корчеваться, так сказать. Знаете, так много этих котов. И вот буквально насыпаешь полную миску, а она через это Ну, за, за один день они съедают это. Буквально за один день. Да что такое? Товко рассыпается. Поэтому, да, вот видите, кошачьи следы приходят. Я здесь, ну, сделал так, так, вот эту будку для котов. Там утеплил ее. Но не живут. Не живут они здесь. Живут... Ну, в каких-то домах заброшенных, где никого нету. Я не знаю, там где по... подвалов здесь нету теплых у нас в поселке. А, вот будочку соорудил, но, ну, но не живут. Потому что, ну, видимо, собаки все-таки беспокоят, гавканье. Коты любят более. А харчеваться, так сказать, ходят сюда ко мне. И знаете, о чем? Конечно, такая здесь... Картина мрачная, хотя и лисы, знаете, ходят, ходят Элисы из леса, потому что я смотрю, следы бывают прямо, опа, из леска идут, такие они не кошачьи, чуть-чуть побольше, чуть-чуть побольше, ходят и лисы. то есть здесь такая у меня, я, можно сказать, директор кошачьей столовой, такая у меня должность, пристроил, пристроил здесь вот эту, эту миску, и думаю, друзья мои, знаете, горе мы большого не знали с вами, мы с вами говорим, ох там, прививки, э, продуктов нету, лекарств в аптеке нас как бы. А вот животные, которых, за которых мы, друзья мои, несем часто ответственность за этих котов, у них вообще никаких ни лекарств, ни даже еды невозможности и мороз, знаете, вдарит мороз какой-нибудь, бывает там 20 градусов ночью, да даже 10. Попробуйте, вот вы долго проживете на улице, переночуете. Поэтому у них каждый день, они не знают, будут ли они живы, будут ли они сыты, не нападут ли на них кто-то звери, там, не знаю, собаки, на котов, лисы, еще что-то. То есть их день, каждый день это борьба за выживание, за существование. И нам своим, знаете, вот, горделивым человеческим умом не понять, вот как, как это можно, каждый день быть на грани жизни и смерти. В такие моменты, знаете, и понимаешь, что не так все плохо у нас. Все-таки мы живем в каких-то теплых домах, может быть, не самых лучших. У нас есть, может быть, напичканная ядами еда, но она позволяет нам, чувствовать себя, не трястись от холода, голода. Поэтому, знаете, действительно, не зная большого горя, не поймешь, не поймешь, каково это. А если не понимаешь, что и сочувствия нету, знаете, многие, да что эти коты, надо их, как говорится, только грязь заразу разносит. Часто такие люди сами разносят вокруг себя столько вот этой, может быть, даже не физической, хотя и физической тоже, но и вот этой ментальной заразы. Так что, знаете, не они, не эти коты-паразиты, а, а мы. Мы. И вот эта возможность сочувствия, понимания, умения Дать хотя бы то малое, что вы можете дать У нас у многих нету больших возможностей Там и возраст и. Но, знаете, я часто восхищаюсь Обычно женщины это Бывают мужчины, которые Несмотря на маленькие доходы Вообще у самим-то не хватает Они находят силы, чтобы кормить котов, собак, птиц Вот делать то малое не, не думая, не философствуя о том, что вы разносите заразу. Не философствуя, а просто помогая. Помогая, сопереживая, сочувствуя тем существам без высоких слов. Просто иметь, вот от себя отдать, вот, я не знаю, корку хлеба даже. Вот это показатель высоких душ. И... У меня всегда даже вот как бы подкатывает комгуру, я понимаю вот, вот, что это, это в чем-то подвиг, не какие-то там эти вот показушные вещи, а вот просто для себя понимаешь, что я не могу, когда кто-то вот не могу сидеть в теплом доме, когда кто-то мерзнет и находится на грани жизни и смерти с голодным животом, хотя когда у меня там в холодильнике есть что-то, что я хотя бы это могу стать сотворцом, дать шанс этому существу прожить еще один день. Ладно, друзья мои, ведь что-то грустно мне стало. Хотя радостно, что живы эти коты, живы эти лисы, которые приходят и едят у меня здесь. В этой такой незамысловатой, можно сказать, убогой обстановке. Как могут. Все, друзья мои, пока.